Uh, я, честно говоря, не очень понимаю, что я здесь делаю, потому что я никого не собираюсь разоблачать, никакие мифы. Ну, кроме, наверное, одного мы миф разоблатим, потом, может быть. А я просто немножко расскажу о том, uh, как мы исследовали, ну, не мы, а мы как человечество исследовали мозг, и uh, что с нам стало про него понятно за последние uh, 120 лет, условные 120 лет. Да? И лекция, в общем-то, построена в виде, скажем так, двух хит-парадов. Хит-парад первый — это то, чем мы исследуем мозг, а хит-парад второй — это то, что мы благодаря этому узнали. Несколько самых интересных, самых, ну, для меня лично потрясающих вещей и самых важных для науки. Ну, собственно говоря, про методы. Да, вот рада, что первый метод имеет отношение, к, к самое прямое отношение к нашей к нашей теме, к нашей конференции. Дело в том, что, может быть, вы не знали, но один из самых распространенных до сих пор методов изучения мозга, методов использования мозга в медицине, в технологиях, именно в прямом, напрямую использование его, был открыт в поисках подтверждения существования телепатии. Ну, история эта достаточно давняя, собственно говоря, известна, а он, так смотреть. А, достаточно давно известно, что мозг проявляет какую-то электрическую активность. Это было известно еще с 1870-х миллионов годов. А, потом, интересный факт, а, такой был замечательный физиолог Веденский, Николай Веденский, вот, он тоже занимался изучением электрической активности мозга, но ну, так очень опосредованно, при помощи телефона. Он вводил в мозг электроды и слушал телефоном что там шумит. Чистая правда, у него есть целая монография, чуть ли не диссертация его докторского, телефоническое исследование головного мозга. Вот. Но, пожалуй, первый шаг к тому, что сейчас называется электроэнцефалография, сделал наш соотечественник, а точнее киевлянин, он же житель Казани, Владимир Правдичный Минский. Это физиолог, который сначала учился в Киевском университете, потом переехал в Казанский, потому что там было престижнее, потом... Вернулся в Киев снова, и он впервые смог снять и записать активность, именно нормальную, качественную активность мозга из мозга собаки. Правда, он сделал это с скрытого черепа, то есть непосредственно из мозга. Так что это эго называть сложно. А чуть попозже вот этот замечательный человек, Ханс Бергер, немецкий нейрофизиолог, Будучи полностью убежденным в том, что существует телепатия, решил, как раз, используя методы измерения электрической активности мозга, подтвердить это. Бился он очень долго, в телепатии разочаровался полностью, пять лет проверял свои данные, но тем не менее, публиковал статью, в которой показал наличие э, ритмов мозга, снятых непосредственно с черепа. Так появились альфа-ритмы, появилась электроэнцефалография. Надо сказать, что Бергеру никто в принципе особо не верил, когда он попубликовал свой материал. И только после того, как замечательный британский ученый Эдри, Эдгар Дуглас Эдриа повторил полностью все результаты, опубликовал их заново, а у Эдрина тому времени была уже Нобелевская премия по физиологии и медицине, все его признали, признали Бергера. Опять же, в Германии его по-прежнему не признали, там уже была специфическая атмосфера, и там во, во всем мире Бергера очень качественно... Принимали, там чествовали на конгрессах. В своей стране он был тоже известен, он занимался, он был экспертом в расовых судах, ну, нацистом был, да, нацистом, самым, расистом и так далее, тому подобное. Он решал, что, ну, считал, вот сколько человек еврейской крови, можно ли его оставлять на, на продолжение рода или нет, и так далее, и тому подобное. И в итоге закончилось очень плохо, сам Бергер первого июня 1941 -го года покончил с собой у себя, у себя в университете, а его сын, с которого была снята первая энцефалограмма в мире, погиб на Восточном фронте под Ленинградом. Тем не менее, электроэнцефалография, как метод, начала свое шествие по миру. Вот, собственно говоря, так выглядела первая в мире ЭЭГ, альфа-ритмы. Их по-прежнему сейчас называют ритмами Бергера. Интересно, кстати, что Бергера вот именно то, что он был за железным занавесом фашистской Германии, никто не знал, что он покончил с собой, никто не знал, что он умер. И его до 1958 года регулярно номинировали на Нобелевскую премию по физиологии и медицине, не зная, что его уже нет в живых. Еще одна прекрасная история методов изучения мозга связана с тем, что Те, кто занимались физиологией мозга, очень сильно обиделись после изобретения Вильяма Конрида рентгена. То есть рентген открыл целую эру новую в изучении человека. Кости замечательно видно, в медицине все супер. Там куча жизней, спасенного во время Первой мировой войны. Шикарно. Но вот проблема. Мозг прозрачен в рентгене. Вот. И это было очень обидно. И вот этот замечательный человек, Эго Шмониш это его не настоящая фамилия, это псевдоним, взятый. Из какого-то португальского, в честь то португальского по героя, там, давнего. Человек начинал как невролог, потом пошел в политику, был депутатом парламента, министром иностранных дел Португалии, участвовал в подписании мирного договора в 18 году вот, во время Первой мировой войны. А потом, когда понял, что политикой славы не добьешься, решил сделать это в науке и решил добиваться признания в науке. Когда ему было 50 с лишним лет, Uh, он придумал, что можно, можно uh, вводить человеку uh, контрастные препараты, которые будут показывать кровеносные сосуды на рентгене. Так была снята первая ангиограмма головного мозга. И uh, вот четыре раза Мониша номинировали на Нобелевскую премию по физиологии и медицине за ангиограмму головного мозга. То есть мы впервые увидели сосуды головного мозга внутри. Впоследствии это все развелось дальше до компьютерной томографии головного мозга. И именно КТ является главным стандартом, когда у вас, у вас, надеюсь, к счастью, случается инсульт. Первым делают КТ, чтобы понять, куда человек отправлять на столкный нейрохирургу, если это геморрогический инсульт, ему нужно вскрыть, вскрыть череп и удалить очаг. Или, если это ишемический инсульт, давать ему тромболитики. Но, кстати, Мониш не успокоился. И когда ему было 60 лишним лет он придумал еще один метод терапевтический, за который ему дали Нобелевскую премию. Метод называется лоботомия. Чистая правда. Муниш получил Нобелевскую премию за лоботомию, он назвал ее лейкотомией, и благополучно умер, довольный, счастливый, что он сделал то, что ему нужно. А правда, там, тогда, вот к моменту Нобелевской премии, было выполнено всего там 40 с лишним лоботомий, причем а после выписки Мониш не наблюдал за ними. И это, к сожалению, сослужило плохую историю, потому что если в Европе, даже в СССР, который считался там страшной карательной психиатрией, да, вот в СССР, тем не менее в СССР лоботомию попробовали, поигрались, поняли, что как-то вот оно не очень хорошо, и быстренько закрыли. В США лоботомии делались тысячами. Причем первые из них делались человеком, который вообще не имел хирургического образования. Раз. И лоботомия, которая делалась... Ну вот если Мониш делал это вот, собственно говоря, здесь, примерно делал дырочки, то потом делалась трансорбитально, то есть через глаз. Ну, то есть через глазницу. Первая трансорбитальная лоботомия была выполнена ножом для кольского льда. Кто смотрел фильм «Основной инстинкт», это было примерно так же. И вот, собственно говоря, очень... Не сразу поняли, что это очень нехорошо, и там несколько десятков тысяч человек, в том числе герои сильного на гнездом кукушки, стали овощами. Но, тем не менее, Нобелевская премия, вот самая постыдная Нобелевская премия, связана с изучением и мозга, и с методами визуализации. А, еще одна вещь, которая до сих пор некоторыми нейротизиологами связывается с лженаучным методом френологии, который еще в XVIII веке возник, когда по шишечкам головного мозга, ну и черепа определяли характер, по форме черепа определяли характер, или там склонность к преступлению, ну, знаете, Чезар Ламброц, все все дела. Когда а, а, нейрофизиологи получили в, свою, в свои руки такую игрушку, как МРТ, они догадались, что можно при помощи МРТ изучать не только структуру мозга, да. Но можно и смотреть, насколько он активен. То есть если э, был сделан постулат такой, что активный мозг больше потребляет кислорода. Логично. А потребление кислорода то есть, э, связано с наличием соотношением оксигенированной и дексигенированного гемоглобина. Это соотношение можно увидеть на, ФМ, на МРТ, причем в режиме реального времени. Так, так появился метод, который называется функциональная магниторезонансная томография, то ли FMRT. И дальше десятками и сотнями пошли исследования, когда человек кладут в трубу и говорят, подумай там, о синей обезьяне. Человек думает о синей обезьяне, у него загораются какие-то вот области активные. Он говорит, вот область мозга ответственна за синюю обезьяну. Ну Я говорю, конечно, так утрированных, там не про синюю обезьяну, а про какое-то действие, про все остальное, конечно же, корреляции в этом есть, но, но тем не менее такая вот. Когда это исследование попадает в жур... к журналистам, естественно, как бы появляются заголовки, что ученые нашли область ответственности за любовь, там, за... за все что угодно. Один из самых крутых и самых дорогих методов исследования мозга, это метод, который называется позитронная миссионная томография. Он меня лично восхищает тем, что он подтверждает правильность фильма и книги «Ангелы и демоны». Потому что, помните, там украли из на антивещество, грозили взорвать его, ну, как только антивещество попадает в наш мир. Все взрывается. Во время PET происходит то же самое. Во время позитронной эмиссионной томографии в вашем мозге происходит взрыв антивещества, Они аннигиляция антивещества с веществом. Что такое? А, та же самая история. Мозг во время активности, когда он активен, он потребляет много энергии. Ну, если вы не знали, то мозг занимает примерно, а, сейчас сколько получается, где-то в районе 5% по массе нашего тела, но при этом потребляет 20% всей выделенной энергии. Основной источник энергии для мозга – это глюкоза. Чистая глюкоза – быстрый самый быстрый способ энергии. Соответственно, опять же, делает постулат, что те зоны мозга, которые максимально активны, потребляют больше всего глюкозы, в них попадает больше всего глюкозы. Что мы делаем? Мы берем ускоритель, на ускорителе производим Радиоактивные атомы, конкретно втор 17, 17, втор 17, который живет несколько десятков минут. Потом нужно успеть сделать очень много вещей. И с этим втором нужно сделать глюкозу. То есть мы берем втор, производим химическую реакцию, делаем глюкозу со втором. Потом эту глюкозу нужно отвести там, где стоит томограф ПЭТ, там, где уже сидит человек, который ждет исследование. Человек пьет эту глюкозу. Она выпадает в мозг, и там распада... вот этот самый изотоп распадается. Распадается он по бета-плюс распаду, то есть он распадается с выделением позитрона, антивещества, анти античастицы к электрону. Естественно, позитрон вылетает, сталкивается с первым попавшимся атомом, атомов у нас там много, как везде, Сталкиваясь с электроном, аннигилирует, и вылетает два гамма-кванта, которые фиксируются вот этим вот кругом, детекторами и потом мы восстанавливаем траектории и смотрим в какой точке мозга произошло испускание этих самых гамма-квантов. Соответственно, чем больше, где больше испускается, вот там, чем краснее, тем больше. Соответственно, мы видим, какие области максимально активны. Это, конечно, используется не только для среднего мозга, но и там для, не знаю, для поиска метастазов во время раковых опухолей и так далее и тому подобное. Интересно, что, к примеру, в Канаде, если я не ошибаюсь вы понимаете, что метод дорогой, специально для вас делают радиоизотоп для одного исследования, потому что там на следующий день его уже нет. Вот в Канаде, по-моему, есть централизованная сеть, там производится каждую там, ночь, нарабатываются э, вещества для ПЭТ, а потом одним самолетом разводится по всей стране, чтобы вот получить то самое. Дальше, больше, но это как бы вот все, что было до этого, это мы изучаем на человеке, это все можно изучать на человеке, ЭГ, КТ, МРТ, ПЭТ. Четыре замечательных метода по исследованию мозга каждого из нас. Но этого же нам мало. Нам хочется посмотреть, как работают отдельные нейроны. Для этого что нужно делать? Для этого нужно использовать животное, потому что не всегда человеку можно вскрыть мозг, покопаться в нем, причем в живом. Ладно, как бы с трупами можно поиграться, это несложно. И один из самых новых замечательных методов, которые позволяют не только изучать, какие нейроны активны в данный момент, но и включать их в нужный момент, это, конечно, оптогенетика. Это метода около 10 лет, не очень, не очень много. Что нужно сделать? Нужно заставить нейроны видеть свет. Мы берем специальное вещество, белок, который называется апсин. Вот оно. Апсин — это, ну, один из апсинов у нас в глазу называется родопсин, чувствительный к свету белки встраиваем их в нейроны, то есть у нас получается сразу же геномодифицированные животные. К апсину еще присовачиваем маленький белочек, который флуоресцирует при активности, ну, при воздействии на него светом. Дальше все просто. Мы светим на мозг, там, скажем, в данном случае, синим лазером, апсин его чувствует, открывает канал ионный, нейрон возбуждается. Дальше... А возбуждается этот вот флуоресцентный белочек, мы на него светим синим, ой, зеленым светом, и э, получаем э, красную флуоресцентую. То есть, условно говоря, мы можем, светив, посветив на мозг нужным светом, включить нужные нам нейроны и посмотреть, что дальше будет, и при этом увидеть, как они, как они работают. То есть они будут сами еще светиться. Но есть одно, одно но. Все это хорошо, если там нам нужно посмотреть нейроны коры. Они сверху. Все красиво, их видно. А если нужно залезть вглубь, ну, скажем, в гипоталамус? Мозг-то непрозрачный. Однако тот же автор оптогенетики, один из авторов, Карл Дейссерот, очевидно, в детстве читал Герберта Уэллса и его книгу «Человек-невидимка». Как вы помните, тогда «Человек-невидимка» достиг того, что он просто сделал свое тело, того же показателя преломления, как и воздух, стал прозрачным. То же самое. Мы берем и делаем мозг того же показателя преломления, что и, ну, там, что и около, около мозговая, ну, спинномозговая жидкость. И получаем прозрачный мозг, в котором светятся нейрончики. вот полностью прозрачный мозг живой мыши в работе. Мы видим, как он работает. И сейчас вот эти два метода очень-очень плотно используются. Я, честно говоря, не знаю, сможем ли мы их, по крайней мере, оптогенетику использовать на человеке, потому что, если бы смогли, это было бы очень круто, потому что там даже за последний год такое количество вещей смогли сделать при оптогенетике, ну, например, показать, сделать то, что <coughs> показать, что при болезни Адигеймера кратковременная память не стирается, а перепрятывается, а потом заставить ее вытащиться обратно. Это мы можем сделать при помощи оптогенетики. И вот, собственно говоря, несколько открытий. Да? которые важнейшие открытия, которые а, вот можно вехами наз назвать в исследовании а, мозга. Вот то, что составляет нашу теперешнюю картину а, понимания того, что такое мозг. Конечно, далеко не все, Этих открытий можно назвать десятки и сотни, наверное. И каждый день этих открытий становится. Вот если мы пишем а, на портал статьи, мы не успеваем все писать, потому что, на портал нейроновости, потому что в день выходит ну, наверное, десятка-три статей, посвященных нейробиологии. Десятка-три хороших статей. Первое важное открытие связано, разумеется, с... Прошу прощения за слово, с крупным научным срачем. Двух почтенных мужей. Первый – это выдающийся итальянский нейрофизиолог, нейробиолог Камило Гольджи. Потрясающий гистолог, открывший кучу способов окрашивания срезов. А учитель, между прочим, другого Нобелевского лауреата, которого, кстати, мало кто знает, что учеником Камила Гольджи, начинающим гистологом, был Нобелевский лауреат премии мира Фритчо Фнансен. Он потом пошел в путешествие и в политику. А начинал он как гистолог по мозгу и учился у Гольджи. Точнее, стажировался у него, пардон. Первый вот Камилла Гольджи, а второй – это замечательный э, Сантьяго Рамон и Кахаль, испанец. А, ребята, пол жизни потратили на свару друг с другом. Причем Кахаль был вежливым и как бы не сильно отпихивался. Гольджи даже в Нобелевской премии, которую ему дали, ребята, ребята говорят, уже вот в этом Нобелевской премии, на двоих, на обоих, успокойтесь уже. Им сказали, он сказал, нет, Кахаль фигня, Кахаль неправ. Это Гольджи заявил в Нобелевской лекции. Получено имя обоими. В чем предмет спора? Не так давно, незадолго до них, а, стало понятно, что все мы состоим из клеток. Естественно, мозг тоже состоит из клеток. Нервные клетки начали открывать. Вот а, Гольджи сделал совершенно потрясающий метод окрашивания серебром. По Гольджи им до сих пор пользуются. Очень эффективный, очень удобный метод. А, но оставался вопрос. Нервные клетки не похожи на все остальные. Они не имеют голову, да, как с дендритами, длинный аксон. Вопрос был в такой, нервная ткань, ткань головного мозга, это одна большая клетка с кучей ядер, у них есть разрывы или нет? Это было непонятно. Гольджи говорил, что нету, Кахаль говорил, что есть. У Кахаля зрение было лучше. Причем Кахаль, злый день такой, использовал метод окрашивания по Гольджи, и начал зарисовывать клетки. Вот это вот действительно не сперматозоиды, это а, так называемые дендритные шипики, а, выросли на дендритах, собственно, которыми а, и образуют соединение а, нервных клеток друг с другом. Они образуют то, что сейчас, а, благодаря другому новелевскому новариату, Чарльзу Шерингтону, получил название синапсы. Вот эти вот синапсы. Вот так сейчас, как мы понимаем, происходит соединение большинства нервных клеток, большинство соединений нервных клеток. Это вот, собственно говоря, то есть, когда мы, у нас есть соединение, и посредством химических веществ, вот в этих вот визикулах, да, происходит соединение. Кстати, кто-то видел, вот по Фейсбуку бегает видео с подписью, за которое хочется убивать, где белок кинезин везет дофамин в, в, в, в, в, в какой-то какой из наших мозгов, там, да само, то есть, вот, это все не так, там не кинезин и не дофамин, он везет, но ну, не важно. Но действительно, вот мы, вот, нервное окончание, а, выходит из него нейромедиатор, попадает в рецептор, и а, нервный сигнал идет дальше. Вот, собственно, так устроен обычный синапс. Кстати, очень долго тоже был отдельный спор на тему того, происходит ли передача между нервными клетками электрически, или химические. Какое-то время считалось, что да, химические. Вот выиграли на химии, все хорошо, я чуть попозже покажу. А оказалось, что есть еще и электрические синапсы, поэтому все нормально. Следующий прекрасный человек, Эдгар Дуглас Эдриен, вот тот самый, который помог Бергеру, который первым его, кстати, номинировал на Нобелевскую премию по физиологии и медицине, Нобелевский лауреат, за то, что он смог распространить важный, очень важный принцип вообще в клетках, принцип, который называется все или ничего на нервные клетки. Что такое принцип все или ничего? Если мы берем сердечную мышцу и начинаем ее возбуждать ну, тем же электрическим током, сначала не происходит ничего вообще. Вы постепенно увеличиваете ток, и как только происходит какой-то, вот переходит какой-то предел, сердечная мышца отвечает все максимальные возможности. То есть она или не отвечает вообще или отвечает максимально, с максимальной амплитудой. Это был призн, при, принцип «назван все или ничего». Эдриан распространил его на нервные клетки, но понял, что он немножко по-другому работает. Да, сначала ничего не, нету, потом идет максимальная по амплитуде ответ, но но а в отличие от сердечной мышцы, да, если мы увеличиваем силу возбуждающего импульса, Амплитуда остается, но растет частота нервных импульсов. Поэтому мы можем дифференцировать э, входящий в на, нас сигнал, там, с, с, с, с тепло или горячо там, и, -та, и так далее и тому подобное. И от, опять же, очень важное открытие Эдриэн, которое сделал Эдриан, это открытие, связанное с тем, что он впервые показал, что, к примеру, сигналы, которые приходят в наш мозг, от глаз и сигналы, приходящие от ушей, ну то есть звук, в нас приходит, свет ли в нас приходит, температура ли в нас приходит, все сигналы, которые в, в мозг приходят одной и той же природы, электрической. То есть, <coughs> а сам уже мозг решает это, свет, св, свет, звук или так далее, и тому подобное. То есть, а все это электричество, на самом деле. Именно благодаря, благодаря этому возможно явление синестезии, когда мы видим звуки или слышим цвет. Так бывает иногда у некоторых людей, когда мозг начинает путаться, ну или когда мы приняли ЛСД. Кстати, только в этом году нейрофизиологи догадались взять испытуемого, дать ему ЛСД и запихнуть его в томограф. Все получили огромное удовольствие. И показали, что как раз под ЛСД у человека мозг работает, как у, одна, у ребенка там, несколько месяцев. То есть как раз у него начинается синестезия, То есть мы, вот, все органы чувств перемешиваются. Но лекция не об этом. А, следующее открытие как раз а, было посвящено тому, что мы поняли, что а, нервные импульсы передаются от клетки к клетке через химию, через нейромедиаторы. Прекрасный Отто Леви, замечательный а, человек, который прожил спокойную скромную жизнь и запомнился только одним открытием, а я бы даже сказал больше одним сном своим. Он очень долго пытался показать, что действительно вот нервные Нервные импульсы передаются химически. Но поставить эксперимент, который бы показывал, как это происходит, он никак не мог. И он много лет над на эту тему думал, и однажды под Пасху ему приснился сон. Как эксперимент поставить? Он в возбуждении проснулся, схватил бумагу и записал схему эксперимента. Утром, утром он проснулся и понял, что нифига не может прочитать. Полный каракуль то написал. И, и, и эксперимент вспомнить не может, и прочитать не может. Но на следующую ночь ему снова приснился тот же самый сон. И он уже не стал доверять бумаге, а пошел в лабораторию и поставил эксперимент. Ночью. И ему очень повезло на самом деле. В чем был эксперимент? Мы берем две лягушки, жертвуем двумя лягушками во имя науки. У обеих лягушек вырываем сердце живое. Какое-то время сердце лягушки, если его изолировать, оно еще будет биться. Берем одно сердце лягушки, берем блуждающий нерв, вот он, вагус. Естественно, сердце находится в, омывается физраствором. Оно стучит, мы меряем его, периодичное меряем его периодичность биения. Потом мы возбуждаем вагус, да? то есть блуждающий нерв. Блуждающий нерв отвечает за замедление ритма сердца. Сердце начинает биться медленнее. Мы берем пипеточкой образец жидкости, которая мывает сердце в это, в это время, во время возбуждения а, блуждающего нерва, и капаем на другое тестовое сердце, которое бьется само по себе, без всякого возбуждения. как бы И, о чудо, это сердце тоже начинает замедляться. Естественно, Леви показал, что а, сигнал от блуждающего нерва к а, управляющим, ну, который управляет клетками сердечной мышцы, переносится каким-то веществом. Потом его однок... друг детства Генри Дейл показал, что это вещество а, ацетилхолин. Это был первый открытый а, э, нейромедиатор. Надо сказать, что Леви безумно повезло с тем, какую лягушку он выбрал, и с тем, когда ему приснился этот сон. Дело в том, что именно весной, весной у этих вот самых лягушек, не помню, как они назывались, по-моему, не, не помню, правда, врать не буду, а, у, именно, у, у, просто в облуждающем нерве, оказывается, есть волокна, отвечающие как за ум, замедление движения сердца, так и за ускорение его. И весной у этих лягушек преобладают те волокна, которые отвечают за замедление. Если бы он делал это, там, не знаю, осенью, ни бы не получилось. Там, его возбуждая, там было примерно равное количество этих волокон, и она бы не отвечала. И поэтому все другие ученые, пытавшиеся воспроизвести эксперименты Леои, несколько лет не могли их воспроизвести, потому что они делали это осень. Вот. И потом уже через несколько лет Леои просто публично показал эксперимент там, на нескольких десятках сердец, ему снова повезло, все получилось. Вот этот человек умеет получать нобелевские премии. Вот это отцетил Хален. А следующие животные, пострадавшие во имя нейро, нейронаук, были гигантские кальмары. Еще до войны а, два юных-юных, по-моему, -юных, Хаксли был еще студентом, сэр Эндрю Хаксли и ученик Эдриена, будущий сэр Аллен Ходжкин, поехали на побережье <связать> изучать кальмаров. Дело в том, что у кальмаров а, в мантии Нервные волокна, огромно, нервные клетки огромные, их аксоны, они очень толстые, около миллиметра в толщину. И можно померить а, ток как на поверхности самого аксона, так и внутри. То есть можно мерить, а, ну, экспериментировать с ними. И, ну, смотри, про какое-то время, вот, кстати, да, если вы... фамилия знакомая, да, Хаксли, да? А это правнук э Томаса Хаксли, Томаса Гексли, как его при принято, это самое, и сводный брат Олдоса Хаксли. И у них был еще один брат, вот не помню, по, по имени, еще один Хаксли, основатель ЮНЕСКО. Та еще семейка была. <бубликания> а? <бубликания> Джулиан Хаксли, правильно, спасибо. Вот, что эти ребята сделали? Они смогли померить, как происходит... Э -э -э что происходит во время возбуждения этого самого аксона? Что происходит внутри клетки и на поверхности? И они открыли потенциал действия, да? то есть когда у нас есть вот потенциал покоя, когда клетка в покое, а потом мембрана, то есть мембрана, на мембране есть плюс, на внутри есть минус, они начинают быстро менять местами, реполяризуются происходит вот такая вот история по, по току, то есть, вот потенциал есть. И вот этот потенциал, то есть реполяризация мебраны и внутреннего содержания клетки, очень быстро одной со скоростью меньше одной миллисекунды меняются местами, плюс-минус и обратно возвращаются И бежит так по, все это по, по, по нервной клетке. То есть они впервые, во-первых, показали, что происходит, а там происходит на самом деле то есть, постоянный переброс ионов туда-сюда, с поверхности в клетку из клетки в поверхность посредством ионных каналов ионные каналы это наше все теперь в нейробиологии калиевые натриевые кальциевые каналы это так, так называемые ионные помпы и все такое и самое важное что Хаксли и Хотшкен построили математическую модель распространения нервного импульса потенциала действия и удивительно, да, вот это, это, это публикация 52 -го года, точнее, там было 5 статей публикаций. Причем интересно, что а, а математику, делал, математику делал Хаксли. А, она была достаточно сложной, ну, на, на то время сложной. Там было, был ряд дифуров, дифференциальных уравнений. В их университете, университете тогда уже был компьютер, но он был занят на ближайшие полгода. И вот можно гордиться ролью Феликса Эдмундовича джинского в современной нейробиологии. У них был железный Феликс, арифмометр настоящий. И Хаксли три недели на арифмометре считал эти дифуры. И вот благодаря железному Феликсу мы теперь имеем модель на хаксли которая до сих пор в нейробиологии используется постоянно. Вот использование вот этого нейробиологии. Так, а вот еще один миф, который нужно будет развеять. Стандартный миф, который знают люди постарше, что нервные клетки не восстанавливаются. На самом деле они восстанавливаются только медленно и за деньги. Шучу. А как минимум одна область в каждом из наших с вами мозгов по имени гиппокамп, это две таких маленьких закоречечки в мозге, похожие на морского конька, они... Так называем, потому что гиппокамп, собственно, они вместе похожи на морского конька, и гиппокамп — это морской коньяк по-древнегречески. А, так вот, гиппокамп отвечает у нас в первую очередь за формирование воспоминаний. То есть если он их не хранит, он сортирует информацию, которая у нас приходит, и отправляет ее там в коротковременную, в долговременную память, в общем, работает с памятью. Так вот, там нейроны новые появляются постоянно. Более того, в случае э, там, гибели нейронов во время инфарктов, инсультов, как минимум в ишемических, тоже нервные клетки могут восстанавливаться. Другое дело, что этого, в принципе, если мы говорим про повреждение мозга, не всегда нужно, новые нервные клетки. Почему я сейчас скажу? Потому что еще давно сначала психологи придумали такой термин, как нейропластичность. Сам термин предложил а, польский а, а, нейрофизиолог Ежи Конорский, и он два раза работал у нас в стране, тогда его назвали Юрий Яковлевич. А вот эти вот два-три товарища, получившие в этом году премию Кавли по нейробиологии, Эва Мардер, Майкл Мирзенович и Карла Шац, это были одни из тех первых людей, которые исследовали и показали, что, такое, что есть нейропластичность. Очень хороший граничный пример нейропластичности, я вам сейчас покажу просто на картинке. Человек, не помню, где, помню, в Испании все-таки жил. Могу соврать, не записывайте. Пришел к врачам с жалобой на головную боль. Дядю, дядя такой ну недалекий, но вполне себе функциональный, на IQ75. Дядя кладут в томограф. И видит, что у него нет мозга. Ну, почти нет мозга. Здесь есть 10% процентов объема мозга. Дядя функционирует. Может там говорить, считать, водить машину, все он это может делать абсолютно. Мозга нет 90%. Поэтому, когда говорят, что мозг работает на 10%, не верьте. Мозг всегда работает полностью, только не всегда мы знаем, что он работает. Просто у, него, у человека постепенно атрофировался мозг из-за водянки мозга. У него была водянка, оставился сначала какой-то имплант, который предотвращал ее потом имплант убрали и все дальше начало развиваться и разрушаться. Все остальное заполнено спинтосинной мозговой жидкостью. Человек вполне функционален. А оставшиеся 10% взяли на себя функции всего остального. Очень часто, ну не очень часто, но достаточно часто бывает случай, когда человек приходит с жалобой на головную боль или на что-то еще. Последний случай это был, когда девушка, француженка 24 года, Билингва. билингва. То есть, свободно говорят на двух языках, французский и английский. Та же самая жалоба, главная боль, ложится в томограф, оператор, аппарат томографии падает в обморок. Потому что у девушки нет, нет полушария одного совсем. Тоже такая, такая же история. То есть, в принципе, человек, человеческий, человеческий мозг может перестраивать, перестраивать свои нервные связи, связи между нейронами так, чтобы компенсировать вот какие-то утраты. Именно благодаря этому мы восстанавливаемся после... Инсультов, именно благодаря этому, а если вы вам надеть на плотно прилегающие очки, которые будут переворачивать полностью вашу картинку, ну, на стол, вы будете видеть перевернутый мир, через две недели вы будете снова видеть мир таким, как он есть. Нейропластичность заставит вас спокойно перестроить картинку в, в соответствии с вашим вестибулярным аппаратом. Не вопрос. Это очень потрясающая вещь. Uh, Нобелевская премия по физиологии и медицине 2014 года. Uh, три товарища, точнее один товарищ Джон О'Кифф и два его аспиранта, теперь муж и жена uh, Эдвард и Мэй Брит Мозеры получили э, Нобелевскую премию за открытие целого комплекса клеток, опять же у нас в гиппокампе. Его сейчас называют GPS мозга, но это целый комплекс мозга. Целый комплекс клеток. Это клетки места, клетки решетки, клетки направления головы, клетки скорости. То есть вот если я сейчас, вот я сейчас хожу да, вот по, по, по, по этому самому, по, по залу, да, а у меня в моем гиппокампе примерно такая картинка возникает. И там есть клеточки, которые шестиугольно ориентированы. Они сами разбивают зал на шестиугольники. И вот когда я перехожу из одного шестиугольника в другой, у меня загорается, талия, ну возбуждается таллиная клеточка. Строится маршрут. Есть клетки, которые отвечают за то, куда я смотрю. То есть я смотрю туда, работают то есть клетки направления, да, направление поворота головы. Есть клетки скорости, благодаря которым я могу рассчитать, как бросить мяч в баскетбол или что-то еще, Или там самому прыгнуть понимаю, с какой скоростью я движусь в поезде или там на машине. При этом, что еще важно с этими клетками, сейчас мы очень активно изучаем, как они работают в, на животных, как раз благодаря оптогенетике. Вот эта раз картинка оптогенетически получена. Вот в этом году была совершенно потрясающая работа. Для этого кстати, не нужно даже делать прозрачный мозг, а мышки можно прорубить через мозг, окно в гиппокамп прорезается окошечко, делается там стеклянный дырочек в черепи, и туда ставится микро микроскоп, мышка ставится на беговую дорожку шаровую, то есть она думает, что она бежит, на самом деле шарик крутится. Да? И вот когда мышка бежит в полной темноте у нее, а клетки, а местные клетки, решетки у нее как раз оптогенетически изменены, что они светятся, когда они работают. Да? Вот мышка бежит, и тыпочка клеточек вспыхивает. да? Нас, мы эту цепочку видим, как она вспыхивает. Потом мы даем поспать, и когда мышка спит, эта цепочка, клеточка ровно та же самая, она снова вспыхивает, но вспыхивает уже не по очереди, а сразу вся. То есть мы в этом году впервые увидели, как мы запоминаем пройденный маршрут. Вот после того, как мы прошли, через какое-то время гиппокамп простроил маршрут и запоминает его, погружает его в эту Что еще интересного было с мозгом связано, с временем? Не очень много. Ага, ну, успеваем, короче, на вопрос поотвечать. Ну, естественно, куда же без них. Это зеркальные нейроны, которые открыты уже за несколько, ну, около 10 лет назад. Что это такое? Ну, вот перед вами это детеныш макаки, кажется. Вот мы им показываем язык, а он нам показывает в ответ. То есть это те самые нейроны, которые возбуждаются в ответ на какое-то действие. Если мы видим какое-то действие, да, вот, я там делаю рукой вот так. Определенные нейроны в вашем мозге возбуждаются, и причем это те же самые нейроны, которые возбуждаются во мне, когда я делаю вот так. Это одно из важных открытий, которое показывает, как мы учимся на самом деле. Собственно говоря, сейчас Бурнера исследует, исследует, исследуется эта тема. Это связано и, там, и с аутизмом, и со всем остальным. Вот как бы очень много чего в этих нейронах связано. Много непонятного очень. Но, скорее всего, благодаря этому мы учимся. И опять же, открытие этих нейронов показывает некоторую очень сложную вещь, где мы отличаемся от животных. То есть, да, вот где поставить грань, которая покажет, что мы не животные, люди, а животные – это животные, это что-то низшее. Потому что обучаться... И таким вот способом тоже, причем вполне себе там на уровне изготовления орудия труда, умеют и те же самые обезьяны. Опять же, в этом году была совершенно потрясающая работа. случайно ученые засняли в одном из заповедников, как шимпанзе приводят молодежь к термитнику и показывают, какую палочку нужно из какого дерева выломать, как ее почистить, как ее засунуть туда, чтобы термит налезли. и вот потом ее облезать. Ну, такая, такая мороженка прекрасная, <coughs> шимпазовая. Но, тем не менее, вот тоже вопрос. А чем тогда мы от них отличаемся? Интересный вопрос. Так. Ну и последнее, неоткрытие, а последний огромный кусок, пласт, направления, которое стало понятно только сейчас, <coughs> это том, что в мозге рулят не только нейроны. У нас в мозге есть 86 в среднем миллиардов нейронов, и чуть больше клеток, которые, клеток, которые называются глиальными клетками, клетками глии. Раньше, раньше считалось, что глиальные клетки – это так. Ничего, ничего существенного, они поддерживают нейроны, держат их форму, питают их. Ну, вспомогательные клетки, которые как-то им помогают. Оказывается, нет. Нифига подобного. Глиальные клетки как минимум... Не менее важные, чем нейроны, они участвуют в передаче сигнала, они участвуют в работе синапсов. Есть синапсы на троих, есть синапсы там, на четверых. Они, они могут, есть синапсы между глеей. То есть там есть нейротрансмиттеры, есть глеотрансмиттеры. много чего есть. Они участвуют в болезни Альцгеймера. Сейчас все начинают понимать, что болезнь Альцгеймера скорее всего, связана с глизией. Ну, возможно, то есть с Альцгеймером нам, нам ничего не понятно. Вот. И очень-очень чего много. Опять же, приходится с глией считаться, когда мы пытаемся вылечить э, рак мозга. Потому что рак мозга невозможно проводить химиотерапию, его не пускает туда глия. Ну, Есть такая вещь, которая называется гематоэнцефалический барьер, через который очень много вещества в мозг, не, ну, в сами клетки мозга не проходят из крови. Поэтому... Сейчас учатся делать такие специальные, ну, как, как это все действует. То есть кровеносные сосуды обхватывают астроцит очередной, а, астроцит для клетки глии вот такие вот. И он сам решает, что ему из кровеносных сосудов взять или, или не взять. Вот. И вот как вариант, соответственно, можно... Сейчас построена полностью структура этих белков, которые работают этими кранами из кровеносных, кровеносных сосудов. И мы уже примерно понимаем, какую можно сделать оболочку для молекулы, чтобы она вот проскочила, обманула. Это вот, э, гематоэнцефалический барьер. И очень много, ребят, э, на самом деле работ именно по взаимодействию нейронов и глее. Потому что сейчас понятно, что нейрон ⁇ по это по-хорошему только провода, по которым идет сигнал. Но мы не рассматривали ни электростанцию, ни лампочку, которая идет проводам. Вот это очень важные вещи. И примерно, ну, не половину, но, наверное, треть всех работ по нейробиологии связана с ГЛИИ. И даже, по счастью, в нашей стране тоже начали этим заниматься. И есть несколько хороших центров, которые этим занимаются. В общем-то, у меня... Так, все. А, я же обещал еще один миф, миф, миф развенчать. Но я уже сказал, что как бы есть два по-хорошему мифа, связанных с мозгом. Самых главных два мифа. Первый – это, что нервные клетки не восстанавливаются. Да? Это полный бред. Второй – то, что как бы наш... Вот этим мифом часто пользуются всякие экстрасенсы и все остальное, что мозг наш работает только на 10 если мы включим его на 100, то он будет работать гораздо круче, мы какие-то скрытые способности себя вытащим. Мозг работает всегда на 100 абсолютно всегда, и никаких вот в этом смысле как никак его прокачать невозможно. Он не спит никогда, и более того, когда он спит, он работает еще более активно, чем когда мы движемся, когда мы не спим потому что у него есть чем заниматься в это время. Собственно говоря, все. Если чего, можно читать новости по наверное, наукам, вот на этих, вот, по этим самым адресам, подписываться. кто-то Можно нам что-то писать, читать, комментарии какие-то оставлять. Это всегда пожалуйста, мы всегда рады. Спасибо большое. Спасибо большое за лекцию. Ага. Подскажите, пожалуйста, я тут, тут я. Да. Про методы оптогенетики. Они подразумевают модификацию. Ну, то есть мы модифицируем организм и выращиваем его. Или есть технологии, позволяющие создать клетки, несущие в себе вот эти вот? Есть. Обычно второе. То есть у взрослого организма да, можно да, создать да, такие да, клетки? Да, и прозрачный да. мозг тоже можно сделать? Да, да это все у да, взрослого организма делается. Спасибо большое. Вот про технологии не скажу, ребят прячут технологии пока что. Ну, она. Просто есть три 4 конку- нет, их несколько, три-четыре конкурирующих технологии. Brain есть, одна из них делается у нас в стране у Анохина. Не знаю, как они это делают пока что, не могу сказать. Дэсерота мы уже спросили, ждем, что ответит. Спасибо. Да. Здравствуйте, спасибо большое за лекцию. Хотел такой спросить, я один раз слушал лекцию на YouTube там с Дортмундского университета. И где рассказывали взаимосвязь между вот, нейронную связь между омигдолой и префронтальным кортексом? И это как-то влияет на воспринятие информации человека, воспринимает он более в положительный или в отрицательный, то есть как бы пессимист или оптимист, вот так, грубо говоря. Вот, слышали что-нибудь подобное? Ну, таких на самом деле работ по, по нейробиологии пессимистов и оптимистов достаточно много. Ну, оно есть, да. Более того, это есть даже у свиней. Есть, да, даже среди свиней есть пессимисты и оптимисты. Это чистая правда. Вот, только что работа была. Так что, да, есть. Но опять же, это все, да, вот, есть наличие нейронной связи, это как будто это не, не, не, не жесткая детерминация, да, это какая-то вот такая мягкая со, со, со, софт. Здравствуйте. Да. Спасибо большое за лекцию, хотел благодарить. И у меня Две темы, которые я хотел бы просить вас прокомментировать. Ну, можете обе, можете одну какую-нибудь выбрать, обе интересные. <свят> uh, в первую очередь мне интересно, вы не осветили, не подняли вопрос uh, имплантации каких-то микросхем в мозг. Uh, то есть я читал, Не, усп не успел просто. Тем более, это все-таки говорит не о мозге, да, а о том, как мы используем. Но это вот, это не имплантация микросхемы на самом деле. Вот это сейчас говорит, uh, в мозг поставили чип. Когда говорит... И вот этот термин часто используется в, в, в англоязычной прессе, да, чип э, в мозге. Это не чип, это плашка с электродами. Мы ставим просто там плашку там 96-100 тысяч электродов, которые вот, э, снимают информацию с мозга. Нет, я именно имел в виду заместительные чипы. Я читал статью про то, как крысе заместили мужичок. и он функционировал искусственно. Не совсем мозжечок заместили, да. И, как правило, да, есть, есть нейропротезы, сейчас потихонечку начинают действовать, но просто как бы уже совсем другая тема лекции. Да, есть такое. И пока что научились, вот то, что четко научились делать, про мозжечок не знаю, не слышал, честно скажу. Но вот разрушенный участок гиппокампа, Перекрывать. Да, научились. Это да, это есть. И вторая тема, если есть еще время. Это я несколько раз в последнее время слышал историю о том, что симбиотическая микрофлора кишечника между собой общается теми же нейромедиаторами, что и наши нервные клетки, и это как-то влияет на работу нашей нервной системы. А Смотри, какая вещь. Первая часть этого утверждения «да, так и есть». То есть вообще, в принципе, бактерии умудряются общаться как вот, всякими, по, той же, по, тому же, по тому же принципу, что и мозг. Но надо понимать, что большинство нейромедиаторов, там тот же самый серотонин, как, к примеру, производящийся он не проходит гематроцентфалический барьер. Поэтому нет. А, да. да. Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо за лекцию. Скажите, что вы можете сказать про роль квантовых механизмов в работе мозга, и можно ли говорить о том, что, допустим, квантовые флуктуации могут влиять на формирование наших мыслей? Смотрите, какая история. Что такое сознание, по-хорошему, мы не знаем до сих пор. Есть много, поп много попыток построить квантовую теорию сознания, есть. Они есть, но они все какие-то странные. В том смысле, что... Вот серьезных, хорошего научной работы, подкрепленной экспериментами, не было. А теоретически роль квантовых флуктуаций же можно предположить? Влияние Те на мысли. В чем угодно можно предположить роль квантовых флуктуаций. Даже в этом самом, не знаю, в, в аппетите. Ну, потому что квантовых флуктуация, это как бы сказать, что, что они есть, значит не сказать ничего. То есть мы не объясним пока ничего. Чтобы... Построить механизм квантовых флутаций, мы, вы сначала построить механизм сознания, что модель сознания, хотя бы одну работающую модель сознания. Нету таких пока. Сначала первое, а потом второе. А верно З... ли, что квантовая физика, она, в принципе, отменяет возможность детерминированности сознания? И? Ну, отменяет, ну хорошо, как бы. Еще раз говорю, это пока что не, те... не поле а занятия нейробиологии. Ну, вот я не могу вам ничего сказать на этом. Здравствуйте, спасибо за лекцию. У меня к вам два вопроса. Первый, слышали вы о таких устройствах, которые определенно накладываются электроды на мозг и повышают мембранный потенциал покоя, и тем самым ускоряют срабатывание нейронов? Да. Это, первый, второй. Это первый вопрос. Что вы по этому поводу думаете? Второй вопрос, слышали вы о такой теории, что... Влияет на передачу информации в мозге не только топология связи, то есть не только конкретные соединения синаптических нейронов, но и еще их пространственное расположение. То есть если где-то в синаптическую щель выбрасывается нейромедиатор, то он еще также влияет на соседние синапсы, и за счет этого тоже можно как бы упаковывать информацию в геометрии расположения нейронов. Ну, мы как бы не можем пока упаковывать нейроны. По поводу второго, да, конечно, слышал, есть целая целая тема, которая называется транскраниальная, транскраниальная э, стимуляция, а там уже разные, разные варианты. Транскраниальная стимуляция постоянным током, транскраниальная стимуляция магнитным полем. Их очень много разных, они работают. А, другое дело, что, во-первых, нет хорошей методологии, то есть она что-то работает, что не работает. А, что-то, Один эффект будет, Сейчас, там, если там, вы стимулируете неделю, одну неделю там, по 20 минут. Но если вы будете стимулировать по 40 минут, фиг будет обратный. Вот в этом году было большое письмо э, куча неврологов, которые уже фактически бьют тревогу, потому что технологии ТДС вот, ну, транскриниальной стимуляции в общем-то близки к тому, чтобы они пошли в народ, да вот, в народ. И если это пойдет в народ, это будет полный ад, потому что народ будет сжечь все мозги. Это вот без, без вариантов, То есть, это очень, поэтому пока что должно быть в строгих этих самых. А про геометрию я, к сожалению, не готов вам сказать, потому что я ничего про это не слышал и не писал. Последний вопрос. Здравствуйте, спасибо за прекрасную лекцию. Такой вопрос вы затронули в самом конце тему сна, и это тема довольно богатая мифами и противоречивая постоянно... Возникают да. разные теории, что делает мозг во сне, и можете вы как-то пояснить это с текущего а, вот естественно, на Естественно, ну, вы видели, там в самом начале было сказано, что у нас есть лектория извилины знаний. Мы под эгидой портала делаем много, не делаем, пишем и создаем, время от времени читаем много разных лекций. И вот моя коллега, заместитель моя на, на, на портале Анна хорош у нее как раз есть лекция про сон, большая, фундаментальная лекция о том, зачем нам сон, что происходит. Uh, во, во время сна у нас происходит много, очень много чего. Мы забываем все, что нам не нужно накопленный за этот день. Вот за... а, Активный процесс забывания. Мы промываем себе мозги. В прямом смысле слова расширяются uh, спинномозговые каналы, вот эта вот, и жидкость омывает uh, uh, uh, спинной мозг и все остальное, uh, унося... Uh, продукты жизнедеятельности. Очень чего много, но реально здесь еще очень много неизвестного. Поэтому в этом смысле очень прикольно в этой теме работать. А uh, давайте так, поскольку у нас, нам говорят, что время все, uh, я с наличествую в, в, в соцсетях, в Фейсбуке, ВКонтакте, в Одноклассниках. Ну, то лучше не писать, наверное. Uh, но в Фейсбук, ВКонтакте можно смело мне написать, добавиться в друзья и спросить все, что угодно, я всегда отвечу. Вообще не проблема. Спасибо большое.